Ну что, общее резюме. У нас сегодня по большей части все парни дерутся в стиле, драться не умею, но очень люблю. Да. И почти все. Ну, как... А, ладно, хусим, все проиграли на лизу. Так, что имеем? Имеем человека с защищенным лицом и перчатками. Я не помню, сколько там ЛБ. Не суть важно, они не очень тяжелые, работают в рукопашном стиле. Соответственно, человек с ножом. И не по собственному желанию не защищающий голову. Посмотрим, что может сделать нож против рукопашки. Начали! Дал? Да, бобры, ⁇ А, бро, бро, просто подвернулся. Бывает. Я только хотел, Андрюх тебе сказать, помнишь, упражнение наше, все, что тебя тянется, должно быть отрезано. В тебя руки летят, мог Никто. спокойно работать. Так, ну это понятно, покрытие да, сработало. сработал это лучше. А. Саня, у тебя как получилось, более-менее, как-то удачно сработать? Ну, Твои ну, ощущения тебя как? Да нет, нифига Да это бесполезно Это бесполезно Ты приближаешься и летит просто сильный удар в голову ага. И ты понимаешь, что тебя как бы уже убили Там можно не завязываться дальше Понятно стоят, так, да? Попробуй ногой выбить Тут не Вот Да, то есть тут, по-любому, ноги будут подключаться По-любому, это же нос Это дело в случае, вот её как-то ноги то там на его память не ну, в каком очень Просто этот привык против... <связывая> против ножа. Ну, Да, он привык против нажора. Ну А этот знает, что против ножа. Не поклял, но Ты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 Отлично натыкал, натыкал. Разойдитесь для фаерплея и сходите снова. А этот все не Попал, да? Давайте еще минуту всего постояли еле-еле. Стоп, стоп, стоп, стоп. Махнитесь снарядами. Поменяли снарядами. Дубль два. Отлично снизу наблокировал. Не проходил удар? А? Проходил? Ага, хорошо. Ну, медленно, покажи, что происходит. Я просто жду, пока я его раздергивать, потом просто заходи, а? ага, ну, покажи, просто жду, потом просто заходи Все, все ладно, да, да, давай теперь это внедри в процессе. И все, И все да. Я уже раскат просто поломал, ребят. А руку его блокировать не получается, да? Ну никак, я просто жду, пока он про. То есть я в другой стойке стою. Ну понятно. Я жду, пока он справа, и мне это самое опасное. Ага. Я жду просто захожу, получил, ну я надыкал и все. Я тебя понял. Слушай, а да, я с тобой попробую. Ну тут по пальцам По пальцам. Руки а вот не считаются, давай, присутствуй. Ну да, да, он. да, да, да. Ты... Просто... Тут даже если идешь ну, на пролом, прям... пиздец. Полный. А вот, ну давай, ты, давай, ты, еще. Ты. Ты? Что ну, давай. Да у меня он это, кривой стал, надо его переодеть. По Поможете кто-нибудь зайти в рожок? А то у меня он сбил водн Столбать, походу мне придется убегать. Ну попал он еще. Ты на грудь попал или не задел. Просто. На плечо три раза рука, а он вообще стоит не шевелится. Ну, А когда? Хорошо, босёк, на зомби, тебя, и ты по нечего, О хорошо, да, как по ногам то свечка. прошло. Ух. За всю невымытую посуду, за все вот эти скандалы ты где был, ты где была, давайте, давайте, на год вперед, вы жили долго и счастливо. Вот так мы с женой должны вывести отношения. Вот. Ну, вы пожмите руки с наконец. Валька, можно я с ножом попробую? Кого? С кем-нибудь. Да, я пожалуйста, какие проблемы? ну что получается, Ферек, если не даже не девушка, не девушка не с ножом... Так, она хоть да. и получит в лицо, не но она убьет. Вот я был, я там, все равно да, бегу да, вперед быстрее, чем ты назад, подойдет, Вот в чем проблема. Да, даже если ты будешь бежать, я вперед-то быстрее, чем ты бегу. с кулаками бежать и отмахиваться... Я Главное не пропустите все. Кстати, из этого видео, где я в голову пропустил, можно сделать один урок. Если голову. ты С ножом, он ведь против тебя агрессивный нехуй стоять от обороны, Подруга надо пускай. тоже агрессивно начинать себя вести и менять Сюда позицию. Сюда. Ну да, просто не надо этот бояться получить удар. Ну да, ты просто входишь. Я в просто жду, я... жду. Серега, а получать. ты может да, быть ее да, хочешь да, исправить да, свою да. ошибку? Не против меня, там, А прорывай, Ты смотри, попробуй с сказкой, да? Так попробуй. Борису, вот попробую. Да? С, ну, давай, допустим, Интересно, вот это у тебя камень в руке. Так и. Вот а ну как бы камнем ударить. А. Не что... камнем ударить. Да, можешь я врезочку сделать, то что если, например, на тебя нападает человек то нехуй стоять от обороны ну а, бы, надо да. менять, а надо менять а и... этого если не помнишь мы на трубах еще обсуждали да да. не, не, не два не три а там пять человек и ты если занимаешь оборонительную позицию тебя пиздец не, и шлем. вот кстати можно охуенно в плечку ну вот собственно да разница. я потому камеру не включаю чтобы хорошо так на а там еще можно будет единственное что удачно пропасть выбить нож все. не выбишь ты нож ага когда он на мизинец, земля кодевается ну просто вот я заметил как брал я узнал за ну да, ты взял чисто фестовальным хватом. Да, да, и выиграл еще там. Не Ну что там? Вы готовы? Я хотел начать с Поехали. Вот он опять допускает ошибку. Подними руку левую, да и все, с головы не дали. Ну пока я пропустил, я уже порезал. Там потолога она там разберет. Сейчас не очень Не выключайся. Вот Отлич. опять, я же говорю, подними левую руку классно, Потому что в голову то все равно не получать Все равно вот -то тоже имеет хочешь как мы вот вот Вот вот Лучше дать стекню точку на голову Да ну на Если ты против перчаток Плюс он ударит только стекню в голову Отлично Да, хорошо ну, руку поймал Кстати, зарезал. <связь> не, <связь> ну, Он горло тебе ударил бьешь, Он тебе бьешь, горло бьешь, бьешь. пробил. Ножом ну, а рукой. Ну, он тебе горло пробил. А? Но ну, я считаю горло пробил. пробил. Не, сейчас не про горло, по спине вот. А -а -а. я... Ну подожди, я, я не хочу... хочу тебя лупить в реальности. А, -а, -а. а что ты стесняешься? Он в маске, он ты готов. если ты как то понимаешь, то ладно. Не хочешь пожестче, чтобы? Не, я хочу, чтобы ножом попадал. кто любит пожестче. У руки, конечно, длинные. Эхер доставать там, молодец. Да, так, не да. не ну, так да. он по ну, попал, он не умер. Я так попал, наверное, по маске. Ну, там хз, он как, больно, как, как помощь придет. По себе, я тебе показал же, да? Что ну, так, да. Ты, сюда не очень. Передохнул? Я, если... Ну, да, мне. Больше вот такие Вот да, да, да, да, да, да, чтобы не держал. А он, он, вообще, он, в общем, он, если, он если он я начинаю бить И да, да, какой-то да, размен да, идёт да, То да, как бы. Да, без а Давай не устал? <плес> <приедет. плес> <плес> <плес> <плес> В любом случае отдавать надо переднюю руку. Пошел! Не-не, вот сейчас. Да, это просто тупо закрытие и пошел. Ну да, правильно, хрен. Удобно. Даже если я подумал, тогда там какая-то больница не Не достал. Сейчас Надо нас быстрее? Да-да-да, Серега тактику сменил Чисто в нападение Парни, парни, отойдите, пожалуйста, там ноги вырывает Ну там я уже нащелкал, блядь, от души Ну, это бог с ним Не на корову, тут как бы выясняем отношения О, хорошо, хорошо, хорошо Все, все, все, все, стопай, стопай, стопай, стопай, стопай, стопай. Тут уже пошло Рано, рано закончили, могли бы еще раз в сделать Как бы однозначно менять тактику Да, только слегка <клес> Либо лом как-то камень Серег, попробуй нож в задней руке То есть смените, что сменить Стойку сменить. Ну, так Тем более. Там, Серег, разница. смени, пожалуйста А в этих перчатках все равно заплаты не сделаешь о. Попробуй пройти в клинч заблокировав его руку под мышкой Срезал руку Все, тактика Боксеры не но у боксеров есть теоретический шанс, если он попадет? Смотри, вот да. это самооборонка, да? а вот это уже нападение. У Сереги нападение. У Сереги нападение. Ну или отчаянная самооборона. Нет, тут самообороны Активный уже человек. нет. Серега да. сейчас террорист с да. ножом. Нет, он наполнил А, да-да-да. А мирный житель становится его... Толерантной а, Пытается накрыть там бразду на планете, он Марина Акалка не сделала ее. На Расчет. А то сейчас сосешь сасёшь. я вы вообще там это увлеклись. Хочешь, хочешь. Живой. Живой. Просто сам прилет. Пусть лежит. Да, ну опять это скользкое, надо свинником приходить. Сними С шлем это дышать тяжело, там ничего не видно еще. Не, он по-моему, тоже же сам просто упал. Не, он сам упал. Да нет, рыба и дело, Спиной как дышать. Упал эффектно. эффект не Максон, ты бы стойку на боевую сменил Блин, бить хочет год, блин! Да я его тоже смотрю. Макс, я ноги надо поменять местами. О, и так пизди его, пизди его, Я что мне? Вы не гимнасты, вы педорасы. Дайте за них о! Ох, ништяк! Давайте, парни, еще 30 секунд Блять, проходи, стоит, блять, не да пизди его и все. Давай Что там тебя Видишь, красное пятно. Да медь я в я него.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 И почти все, ну как? А, ладно, хусям, все проиграли на езду. Блять, не потный виск, как ты, Ну а ты как хотел. А можно я попробовать с ним, ну, только внук, с перчаткой? Что-то я верю все-таки. Веришь в бокс? Я... Не, но если противник физически тебя слабее, может, там и вырубишь. Поэтому, в принципе, шансы есть. А, да только сустав. там рукопашка сильная, а у Олега алкоголизм древний. Ну и чё, да? а вот сейчас давай посмотрим, как мы будем замучить. Да, кстати, да тоже, ну ладно без всяких этих ну, при, да. приколов там насчет алкоголика, но в принципе да. Просто Можем прикол. сейчас чисто сравнить спорт а против как бы перчат, энтузиазма. Чё ты их одеваешь? Ты сказал без перчаток. Не, слушай, он правильно, он в перчатке. Я с перчатками. Но а он с с перчатками ну, с ножом, Давай, с ножом, давай, с давай, одевай перчатки. это хуйня. В конце, что, раз кстати, можно сделать видео. Краткий опрос спрингучить там кратенько, кто что думает. То есть есть ли у кого? Не, я как бы резюме уже как бы сказал сейчас, что все проебали ножу, но в принципе да, индивидуальное резюме тоже можно, да, убийца. Убийца Стас! А как все ножи проебали, что <unlucky> получилось? Что все ножи Все ножи выиграли. Все проебали ножу. Ножу, да. а не нож. То есть, даже несмотря на то, что там Серега от меня практически иногда он ушел, он сначала ножом меня и порезал. Ну понятно? Это, Boy, сказать, yeah. ты это вставил? А, а? да. Ты, ты это обязательно, ну, что да, я первый. Я, я тебя понял, я понял. Ну, единственное, руку я дам а руку, ты не хамильфоу, понимаешь, на всех видео я Ну, так, я тоже. То главное, я тебе отдаю, насрать на руку. Я попробую. Делаешь вклеечку. руку, зачем мне? Я с рук без руки-то поживу, а нет. одень меня. подержи, пожалуйста. Сейчас одену. А анти замутить, или анти Какую антифуз замутить? Я тебя антифуз замочу. Анти У типа запотевание. А, блядь, да это все появится. Исправлять надо правильно. У меня почему-то он не запотевает. Давай. О. А нет, стопы, подержи. Ну поехали. Ты как-то уже поехал? Уже режет. Я понимаю, Попал, да? Да, мы Рука, да. Ну, Ну, все, ушел. Попал. Ушел, да? Олег, сейчас смотри, делай, делай вещь. Поменяй полностью тактику. Не бойся, пропускай, и работай прям на убийстве. Попробуй. Кстати, да, про просто смени тактику с обороны на чистое убийство. Прям, прям впереди. То есть, ты представляешь, что ты агрессор, тебе его надо завалить. Сейчас прям, блядь, срезай. Вру врубай берсерка. Попробуй. Пошли, банк. Отойди. Подожди, еще у нас аптечка есть. Да, Давай, да, да. Смени просто. Я натыкал. натыкал, да? ну это два раза. О, хорошо, хорошо. Легоч, ты вперед иди. Я попался, раньше Тут выпилось, Как в музыке, только бах, так уж вокруг головы. Я Mm -hmm. а ты как, Макс, ты со мной хочешь? Смотри, кого Ты с ножом? Okay. Okay. Давай okay. Слава okay. На а что, нажимать я забыл А, она снимает прям вообще не прекрасно. Ну, шансы есть Сука, раз, пока он не понял, Очень я... маленькие шансы, да? Шансы, очень. Не, ну, вот, если он будет первый, как... Не, если попробовать поймать Ну, я в таком да, случае да, против да, неопытного помоги, противника Я его... Он был пьяный, я, ему, я его смог заломать, короче, да? Но а -а -а. если противник опытный будет, ты не сможешь его заломать. Ну, заломать. А -а -а -а. Он меня просто ножом ударил вот сюда, а -а -а. короче, я его смог заломать в рукопашке. Но опять же, то есть, опять же, извините, если ты в говно там хатишься, то прям. Ну он подвып... -а -а. Вот он подвыпивший был, я не пьяный был. Это тоже такое, достаточно. Ну, грубо а говоря, он, бай он бай меня бай ножом бай ударил, я его, я его заломал, да. Просто, может быть, если бы он был трезвым, он бы может тебе как-нибудь схватил бы там и серию, например. Да, на, да, на, да, на, да, он да, да, да, да. А он мне вот сюда хотел просто. Только знаете, бронежилеты скрипсайзера пробивают. О, вот там бы легкие, прям по Вот там он ногу у меня забирал в это время. Я бы уже до него не дошел. Не, Макс, ты его нет, да ты его влезь. по голове, Потому по не ногам лезь. не лезь, да, Потому с ноги получишь. Лезь, просто колотух не и будет, что уже внизу лежит. Руки попробуем ему отрезать. Надо работать руки, самое первое. Руки, руки да, это... руки, голова. Вот. Вот он да, я это я Нет, Саньсай, ты вот это так не сделал. Нет, нет, нет! У него удар пошел просто! Он у него уж удар пошел но, перед ударом. Лицо, но, но, но, но, но он был. Разница в том, да, да, раз то, что Макс бы легко встал но и пошел, да вот Вадим уже может быть. У меня шлем не потеряет! Я сегодня я пока еще не потерял? У меня один? Да, Первый раз, так, ладно, брат, ты... Ну, 800 метров. У меня 40 секунд свободных. Затягивай. Как ты нахер вот не пережил? Ну, С ты, ты убьешь его а, Сансей. Сансей ты знаешь, сколько а, времени? Вы, вы, не, а, как бы, то три удара прошел, но минус бицепс Чистого но Без бицепса же а ну Жить-то можно, базар нет А вот ударик уже а нет. нет Скажи за него Пацаны, вообще, ребята Оказывается, что? Знаешь, знаешь, сколько времени, как тренировка идет? Сколько? <смех> О, нифига себе, вот это время с толстым как-то занято! сколько? Да, уже как бы лимит превысили даже. Не, ну в принципе, что сейчас... Ой. Да, вообще фото, и потихонечку собираемся. На, ставь Не, ну сегодня вообще охеренная тренировка. Обязательно!